Это видео будет полезно всем новичкам, желающим заработать свои первые деньги в сети интернет. Я хочу вам предложить несколько проектов сайтов, на которых вы можете абсолютно без вложений зарабатывать свои первые деньги, приобщаться к заработку в сети интернет. Все эти сайты работают с электронными кошельками. Ссылки на кошельки, для того, чтобы быстро за пару минут завести тот или иной кошелек, вы можете найти в описании к этому видео. Для этого под роликом вы нажимаете вот на кликабельное слово «Еще» и раскрывается полное описание, в котором вы увидите все ссылки на проекты и на кошельки. Итак, первый сайт у нас «Севоспринт». Нажав на ссылку, переходите вот на такую страницу. Это все похоже идентично для всех остальных сайтов, которые будут дальше. Пока вы заполняете поля, у вас должна быть почта, mail Рекомендую вам Gmail почту завести. Указывайте как вас зовут, так называемый логин. Можете русский, можете латинецы. В данном случае нас просят номер мобильного телефона также он понадобится еще для двух сайтов речь, о которых пойдет нет здесь ничего не опасайтесь никаких плат с вас сайта не возьмут это как вконтакте и на авито допустим привязывается номер телефона как аккаунт указывайте код в каких-то случаях может быть капча Доказываете, что вы не робот и нажимаете «Продолжить». После чего попадаете на сайт «Севоспринт» и вам доступны следующие виды заработка: Серфинг сайтов. просматривайте сайты и получаете вот такие вознаграждения. Дальше «Чтение писем». Чуть подороже. Это то же самое, что и серфинг, только вначале нужно ответить на тест. Вот, например, нас спрашивают, купить тысячу уникальных переходов на сайт можно за 8-15 дней. И ищем ответ в письме. Вот он ответ по цене 10 рублей. Нажимаем. Открывается сайт. И таймер обратного отсчета показывает, сколько секунд осталось до того, как деньги нам зачислятся на баланс. Сейчас остальных закончит свою работу надо будет решить небольшой пример 6 минус 2 4 спать за посещение 4 копейки с половиной добавлено на счет следующий вид заработка прохождение тестов читаете инструкцию как правило надо перейти на сайт почитать там какие-то разделы и дальше выбираете варианты ответов, нажимаете ⁇ Отправить отчет ⁇ Если все верно, а денежка будет также вам начислена. И основной вид заработка ⁇ это выполнение заданий. Задания могут быть разные. Только регистрация только клики, регистрация. Бонуса социальной сети, YouTube и так далее. Смотрите, читайте, выбирайте. Задания разнятся по сложности, по цене. Все вкратце, что касается заработка на этом сайте. Следующий сайт SeoFast. Абсолютно все то же самое. И в таком же порядке расположен наш вид заработка. Серфинг. Чтение писем. Оплачиваемые тесты. Задания. Убираете категорию. Различные фильтры есть на OTD и так далее. Применяете фильтры, выбираете задания. Для вывода денег существует, можно вывести деньги сюда же на рекламный счет, чтобы рекламировать на Webmoney, Яндекс, киви Perfect Money и Payer. Все в SEO спринте вывод денег возможен на Webmoney, Яндекс, PR, Perfect Money и на Payz. Ссылки на эти платежные системы будут в описании под роликом. Следующий сайт, на котором вы также можете зарабатывать абсолютно без вложений, это Like.Roc. Like.Roc, входящий в состав группы Maya. Предлагает нам зарабатывать, платит за социальную активность. Когда вы зарегистрируетесь в этой системе, на этом сайте, в разделе «Настройки», «Мой профиль», привяжите как можно больше аккаунтов в социальных сетей, Таких как Facebook, Twitter, Одноклассники, YouTube, Instagram, ВКонтакте. И после чего, переходя во вкладку «Соц. Активность», вы выбираете ту или иную социальную сеть и выполняете несложные задания. Такие как ставить лайки, вступайте в группу, делайте репосты. Телеграм-каналы, включайте и так далее, и так далее. Набирайте читатели в Твиттере, делайте твиттеры, твиттеры, лайки. Если касаемо ютуба, за подписку получаете деньги на тот или иной канал, за того, что за то, что ставите лайки под роликами, просмотры, даже за дизлайки можно получать деньги. Компания надежно выплачивает без проблем. И следующая категория – это сайты тизерные и поп-ап рекламы. Первый списки – это тизер. Перейдя по ссылке и пройдя несложную регистрацию, вам необходимо будет скачать приложение для вашего браузера. Точнее, расширение для вашего браузера. Будет показываться реклама вам в браузере. То есть небольшие какие-то рекламные там таблички. За каждый просмотр денежка будет начисляться на ваш баланс. Вот такие объявления будут появляться. Вы можете настроить слева или справа, как вам удобнее, в какой части экрана. Такой же сайт, абсолютно это JobPlant. Абсолютно все то же самое. Следующий у нас идет в списке «Paid.me» И еще один сайт тизерной рекламы. Это «U-Matrix». «Paid.me» и «U-Matrix» — это только тизерная реклама. Небольшие объявления тизерные, слева или справа. Как она строится будет. Вот, ну, допустим, указаться слева или справа, где будет появляться объявление. Показ объявления. Вот, например, я включаю расширение для U-Matrix. В любом можете включить-выключить. Вот видите, это здесь будет отображен баланс. То же самое для PADME расширение. То же самое. Можете включить-выключить. Здесь будет у вас статистика, здесь баланс. Поскольку я тут недавно уводил, баланс, конечно, сейчас минимальный. Как только накопили определенную сумму, нажимаете и выводите. Я вам продемонстрирую вывод с Pied.me. Я буду выводить на платежную систему Payr. Также можно здесь выводить на WebMoney, Kiwi, Яндекс, НТС, Билайн, Милеофон и Tele2. Убираю Payer. Указываю сумму. Отмечаем, что не робот мы, так называемую капчу разгадываем, и еще дополнительно нужно получить код, который выслан на электронную почту. Дожидаемся прихода кода. Он обычно это не больше минуты проходит времени. Вот пришел код. Дважды нажимаем, копируем, возвращаемся на сервис и нажимаем кнопку вывести. Происходит обработка платежа. И сейчас должно прийти оповещение от системы Payer о том, что платеж поступил. Как видите, письмо пришло. Перейдем в аккаунт Payer. Здесь у нас все практически по нулям перезагружаем страницу. Вот сумма здесь появилась. Нажимаем история. И видим, что 13 февраля 2017 года вывод со счета B. Операция номер такой. Помимо того, что вы будете здесь зарабатывать, вы также всегда будете в курсе новых интересных проектов. Поскольку свежие проекты очень часто пользователи рекламу запускают именно в тизерных сетях. В каждом из этих проектов, которые я показал, помимо прямого заработка, на чтении писем, просмотре сайтов и выполнения заданий, вы также можете зарабатывать, приглашая рефералов. Это те люди, которые перешли по вашей реферальной ссылке. В каждом проекте ссылка своя, уникальная. Например, в SEO Sprint переходите в раздел «Работа с рефералами» и вот она будет ваша ссылочка. А ниже рекламные картинки, рекламные баннеры, которые вы можете скачать себе на компьютер и затем размещать в различных социальных сетях, а просто передавая знакомым, друзьям, то же самое в «Севоспринт». В данном случае переходим в раздел «Пригласить рефералов. Здесь же будет ваша ссылка. И также рекламный партнер. Разные величины. В остальных сервисах то же самое. Берете ссылку, распространяете ее в интернете и наращиваете свою команду. Таким образом, ваш, ваш заработок будет более весомый, более ощутимый. Участвуйте, зарабатывайте, выходите постепенно на приличные чеки и получайте удовольствие от заработка в сети интернет. Всем желаю хороших заработков, удачи, пока!